Мы сейчас вот находимся на большом объекте, где, в общем-то, ни сухую смесь не замешать, это очень много, и на газели не привезти. А если даже довести, скажем, на миксере, да, это четвертый этаж вот такого объекта, и поэтому миксер тоже сюда закинуть этот раствор не сможет, верно? Поэтому у завода Пластблок есть мобильная станция, то есть мини-завод по изготовлению раствора полистирол-бетона на объекте. То есть мы привозим сюда все, цемент, крошку и мобильную станцию рабочих, и прям здесь непосредственно на месте замешиваем раствор полистирол-бетона. И по шлангу подаем вот прям сюда на четвертый этаж. Если посмотреть, то в общем-то здесь площадь огромнейшая, около тысяч квадратных метров, но в принципе для этой мобильной станции это и удобно еще мобильная станция в том, что раствор полистирол-бетона по шлангу подается очень свежий. То есть не тот, который, скажем, едет в миксере, и он все равно расслаивается. Потом надо будет намешать его в миксере, потом в насос и насосом подавать. И все равно э, материал будет не свежий. А здесь же, прямо на объекте, он замешивается и подается. Причем длина шланга около 80 метров. То есть мы вот эту площадку, в общем-то, одним шлангом без проблем заливаем. Обращайтесь в компанию «Пластблок», если нужно вам построить дом, если нужно сделать стяжку пола в доме, в квартире. Ну и, конечно, если нужно вот залить, скажем, такую огромную территорию полистирол-бетоном, утеплить кровлю, сделать стяжку, то, пожалуйста, к вашим услугам наша мобильная станция.